здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня у нас снова без крючка и спиц девчонки для новичков для не для школьников в общем для всех панама очень стильная, очень модная вещь сейчас, актуальная, максимально актуальная, вот такая вот панама. Из, обращу внимание, Alize Puffy Fine, именно Fine, девчонки, ничего другого. Вот, еще разберем вот этот снуд, тоже очень просто он вяжется по тому же принципу. Вот, и вот такая вот панама, которую, кстати, вы можете по этому мастер-классу пересчитать на свой размер. Здесь у меня женский размер, вот. Вы можете сделать детский меньше, либо мужской больше, ну, в общем, приспособить. Все расчеты даны в этом видео. Плюс снуд. Плюс снуд в один оборот, достаточно объемный, который можно одевать и на голову. Так что, такая, ну, вариабельная вещь. Вот. Вот. Девочка у меня лысенькая, уж простите. <смех> ну, какая есть. Вот такой вот мастер-класс у нас сегодня. По пряже, девчонки, хочу сказать сразу. Три мотка нужно на этот вот комплект. 300 граммов. Вот. Аризе Пуфи Файн. Девчонки, здесь я буду рассчитывать вернее, дублировать все свои расчеты, которые я делала. Поэтому вы сможете, легко сможете пересчитать на тот размер, который вам нужен по моим расчетам. Что у меня, если у вас размер совпадает? Вот моя головушка, головушка. Окружность моей головы 58 сантиметров. Так, окружность моей головы 58 сантиметров. Вот, окружность шапки... 64, вот 32, если мерить по самой вот этой вот части, 32 сантиметра. Вот если вы вписываетесь по размерам, то вяжите и не считайте, просто вот эти расчеты я даю для тех, кто будет пересчитывать на свой размер. Глубина моей шапки 27 сантиметров, видите? 27 то есть это такая средняя шапка да вот небольшая не маленькая если для женской я считаю что вот это как раз оно если до мужской нужно корректировать но по моим расчетам это будет не девчонки Итак, дев, девчонки, у нас пряжа Alize Puffy Fine, да, все помним, именно Fine, никакая другая, потому что я ее не пробовала, не могу гарантировать, что эти расчеты подойдут идут по любую другую пряжу. В этом случае, вот когда я попробую, я вам обязательно сниму коротенькое видео и, э, и расскажу. Значит, я вяжу из остатков, поэтому у меня даже этикетки, девчонки, нет, если честно. Я уже жду с нетерпением, когда я доеду до Украины и затарюсь новой пряжей. Леночка уже мне там подготовила. Я, я в предвкушении, кто из Украины к Леночке, кто из Европе, Европы, она посылает и перевозчиками передает. Ну, в общем, обращайтесь. Под видео будет ссылочка на Инстаграм и на контакты на Лену. Это... Пряжа в Украине. Вот. Поехали дальше. Значит, Alize Пуфифайн. Вот. У меня расчет на мою голову. Я проведу вас по всему расчету и покажу. То есть, вы сможете просчитать допустим, на ребенка или на мужчину вот на другую голову. У меня где-то стандартный, где-то размер средний, до да, 56-58. Вот это вот... Да, да. данный образец именно на этот приблизительный размер как я считала девчонки я связала три образца и поэтому могу с уверенностью сказать что эта система работает меряем окружность головы в, со, в самом широком месте вот так вот но при том это должно быть вот, конечно не видно не в натяжку а вот так вот свободненько как бы с припуском да вот если давайте примерно если у меня в тугом состоянии это где-то 40 ячеек то 4 я отдала на свободу облегания то есть одну десятую часть я да. даю на облегание то есть окружность головы меряем это у меня 44 петли. петли это 40 в тугую и плюс 4 на припуск это моя как бы 44 окружность головы что мы делаем 44 петли от 44 петель отсчитываем одну третью одну третью с 1 треть не получается поэтому я округляю число петель на 45 и от него у нас одна треть это 15 петель 15 петель значит сюда я добавляю то есть у меня уже получается что я сделала я добавила одну петлю для того чтобы число петель делилось на одну третью значит здесь у меня 45 это я еще округлила и плюс 15 и плюс 15 равно 60 вот и еще одна плюс одна петля для соединения вы увидите она потом аннулируется то есть вот набор петель вместе с полями это у меня 60 петель вот то есть понятно да, к окружности головы я добавила 1 третью здесь округлила до 45 чтобы делилась на 3 и добавила одну петлю то есть 61 петля всего мне нужно отсчитать вот на такие расчеты вы можете основываться если допустим вам нужна шляпка детская маленькая Значит, я отсчитываю шестьдесят одну петлю. Раз, два, три, четыре, пять. Я считаю по две, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Есть. И 31. То есть 30 это по 2 я считала. 61 петля. Что я делаю? Я вот таким вот образом правую петлю я нанизываю на первую. Двигаясь справа налево и вот таким вот образом перетягиваю. Двигаюсь. То есть рабочая нить у меня осталась вот здесь вот не тронута. Я вяжу только вот эти вот петли, которые я отсчитала 61. Вот из этих петель я вяжу вот такую вот цепочку. Видите? Наш конец. То есть прямо до конца довязываем. И вот она последняя петля. Так, есть. Видите? Так. Теперь что я делаю? Смотрите, выкладываю это все дело. Вот такая вот у нас косичка получилась. Косичкой вверх. И таким вот образом соединяю вот она косичка вот так вот если поставить потом ее на ребро она не должна быть перекручена вот вот последняя петля и она будет провязана на в нахлест вот с этой первой ну с последней да потом в ряду и сейчас мы беря вот эти петельки от рабочей нити, вяжем за вот эту вот петлю. То есть косичка у нас остается с той стороны, а здесь у нас узелок от набора. И эту петлю оставляю. А потом провязываю каждую вот эту петлю косички. То есть у вас должно быть 60 петель, потому что 61-я, вот она. И она провяжется вместе вот здесь, вот, чтобы соединить этот круг. прямо сюда вот смотрите видите я довязываю до конца мои петли Один и вот которая петля у нас осталась, мы ее одеваем ну, не одеваем совмещаем с последней петлей и провязываем эти две петли вместе тем самым у нас получается красивое соединение нигде не надо ничего затягивать так и по итогу получается вот такой вот такое кольцо из 60 петель, то есть здесь у меня 60 петель, 60 петель, и я вяжу вверх еще два ряда. Это значит, что я вот так вот по кругу перехожу на вот эти вот петли, и еще вяжу два круга, то есть один у меня уже есть. возможно 3 часа провяжу и я вам скажу точно так девчонки провязала я 4 ряда все-таки так смотрите как же мы считаем вот смотрите у нас 1 2 3 и мы считаем вот эти петельки потому что это уже тоже провязанный ряд 1 2 3 4 4 ряда как же стык не потерять вот Смотрите, где у меня вот была вот та петелька, которую я одевала на последнюю. Вот это и есть последняя петля. И тут можно посчитать по, по вот этим вот. Если вы здесь провяжете, это уже будет лишний. Следующий ряд. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Чуть оно вот так вот косит. Что я делаю в пятом ряду? Ну, то есть у меня провязано 4 ряда. В пятом ряду я сокращаю каждую четвертую петлю то есть я сокращаю одну четвертую петель с интервалом в 2 петли я провязываю 2 вместе 2 петли провязываем 2 петли вместе 2 провязываю 2 петли вместе и всего у меня вот так вот, вот таких вот штук будет 15 15 да? 15 раз я провяжу 2 петли вместе с интервалом в 2 петли и вот начиная вот с первой петли следующего ряда я провязываю 2 петли вместе это у меня начало пятого ряда и провязываю 2 петли 2 2 петли вместе и провязываю 2 петли 2 петли вместе и две петли и так по кругу 2 и здесь получается остается 2 петли все правильно начинали мы с двух вместе закончили 2 просто провязанных петли по итогу у нас осталось 3 четвертых этого всего то есть у нас осталось вот здесь вот 45 петель 45 петель 15 мы сократили минус 15 петель которые мы добавляли на поля шляпы то есть у нас остались те петли, которые нам нужны для шляпки. Вот. Теперь мы вяжем ровно эти 45 петель. Тут точно так же, как, же мы, как мы вязали поля. Итак, у меня провязано 7 рядов. Что я сейчас делаю? Я здесь не, не нарисовала. Так, 4 ряда. И далее у меня 7 рядов вот высота потом у нас идет макушка то есть вот эти все петли все 46 петель мы делим на 6 частей равные части у меня не получается в общем 45 петель разделить на 6 Это будет 7 минус 42 и и остаются 3 петли значит что это значит в остатке у нас три петли это мы разделяем через один сектор 1 2 3 здесь будет 7 77 плюс 1 плюс 1 7 7 плюс 1 8 7 и 7 плюс 1 и которые из остатка мы раз, распределили 8, 8, 8. То есть, таким образом вы распределяете оставшиеся петли. Что я делаю? Я беру маркер и отсчитываю эти петли. Маркер используют для того, чтобы потом не считать все время. Значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Следующий маркер. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. То есть один раз у нас будет 7. Один раз, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 3 4 5 6 7 8 все правильно теперь мы вяжем вот смотрите там где у нас маркера это для того чтобы упростить в начале каждого маркера я провязываю две петли вместе вот так вот складываю их и провязываем как одну петлю Чик. далее вяжу оставшиеся петли ровно вот в первом секторе у нас было 7 значит далее у нас остается 5 петель 4 4 5. Следующий сектор у нас 8 петель, поэтому мы провязываем после маркера первые 2. А далее у нас 6 петель. Потому что здесь на одну петлю больше. 2, 3, 4, 5, 6 и так далее. Следующий сектор, 2 петли вместе, 5 петель, 2 петли вместе, 5 петель, 2, 3, 4, 5, далее 2 петли вместе, вот опять разделение, 2 петли вместе, 6 петель, Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот видите, следующее. В общем, после каждого маркера мы провязываем две петли вместе. Количество петель, которые у нас между маркерами, будет сокращаться. Вот сейчас я провязываю по пять и по 6 петель между сокращениями в следующем ряду у нас будет по 4 и по 5 и так далее в каждом ряду пока у нас не сократятся все петли вот у нас последний сектор видите здесь уже у нас наряд ниже опущен маркер и мы провязываем точно так также раз 2, 4 5 6 теперь следующий ряд вы можете девчонки переместить как бы маркеры сюда а можно их и так видно да вот он маркер опять мы вяжем две петли вместе после маркера и здесь у нас уже получается 4 петли до следующего маркера 2 4 2 петли вместе 5 петель между ними до следующего маркера видите 5 и так далее 2 петли вместе и так это был второй ряд далее у нас третий ряд опять же Маркер у нас перемещается еще ниже, мы его можем переместить вверх, можно не обязательно, если вам это не мешает, то вяжите так. Маркер, следующий ряд, 2 петли вместе, 3 петли, петли, петли до следующего маркера, 1, 2, 3, 2 петли вместе, 4 петли до следующего Раз, два, три, четыре, две петли вместе и три до следующего маркера и так далее. Далее у нас четвертый ряд, вот он опять же, видим, да, теперь у нас еще меньше будет между сокращениями, две петли вместе, две петли до следующего маркера, вот он, кому неудобно, повторюсь, перемещайтесь, две петли вместе и три петли до следующего маркера. Так, пятый ряд. Вот я ориентируюсь по вот этому вот зеленому маркеру. Пятый ряд. Две петли вместе. Здесь у нас уже получается одна. А здесь получается три. Две петли вместе. Ой, две. Одна и две. Что я говорю? Раз, два. Это в пятом ряду. Мы уже на финишной прямой. И шестой последний ряд здесь у нас получается две петли вместе точно шестой или седьмой девчонки 1 2 3 4 5 6 здесь снова видите сразу же две петли вместе сразу же получается новый сектор две петли вместе и одна лицевая снова у нас получается Две петли вместе. Здесь у нас такие клин, клинья сходятся. Раз. Видите? Следующие у нас маркер. Две петли вместе. И лицевая. Следующие. Две петли вместе. у нас две петли вместе и лицевая и все теперь что я делаю я 5 петелек раз два три четыре пять обрезаю и разрезаю вот внутри их делаю такую вот ниточку и теперь я это все доделаю с помощью крючка. Вот. Здесь у нас, как я сказала, 9 петель осталось. Я их одеваю на крючок. 4, 6, 7, 8 и 9 и через них протягиваю вот эту вот ниточку. И за, за, продеваю вот так вот. И завязываю. Так. Продеваю ее на изнанку. И здесь пару стежков я ее фиксирую. Все, девчонки. За час легко и просто можно это все дело сделать. Для тех, девчонки, еще повторюсь, кто подходит под вот эту вот... Сейчас я промеряю вам эту шляпку. вот шляпка у нас получилась немножечко я ее пропарю утюжком и отлично все и можно носить мягенькая приятненькая тепленькая ну насчет тепленькая не знаю но приятно так девчонки и что у меня далее по, по, по программе далее у нас вот этот вот ну, труба тут даже снимать нечего я набрала вот 60 петель как на, на низ шляпы. Все точно так же. Сделала вот эту кромку и провязала по кругу, ничего не делая. Ровно, ровно, ровно. 30 рядов. Вот. Что теперь я делаю, девчонки? Теперь я... Вот начинаю, смотрите, у меня здесь. Теперь мне нужно петли закрыть. Давайте я воспользуюсь крючком. Так будет, я думаю, вам понятнее таким вот образом я из этих открытых петель провязываю цепочку для того чтобы закрыть вы можете связать и снут в два оборота только он будет в два раза шире этот я вам сейчас по итогу измерю его длину и ширину Чтобы вы могли ориентироваться, вот так вот по кругу до конца, так вот, я довязываю до конца. Смотрите, видите, то есть, я как бы вязала в обратном направлении, вот таким вот образом. Теперь я еще провяжу один ряд как бы отделочный вот смотрите вот эта петля которая осталась я вот таким вот образом ее соединяю и вяжу еще один отделочный ряд таким вот образом вот так вот то есть так вот в каждую петлю и получится вот такая вот беечка очень симпатичная как бы окантовка такая все и так по кругу пока не довяжу сюда то есть вот это по кругу все так вот, смотрите, дохожу я до конца до стыка. И здесь я делаю то же, что и в шапочке. Ну, 3 петельки оставляю. Разрезаю их. Кстати, можно даже 2. И вот таким вот образом завершаю мое вязание. Эту нить я увожу вовнутрь. И вот здесь вот ее ввязываю в полотно. И измеряю вам размеры. Значит, ширина. Где-то сорок один сантиметр. Вот. И высота.